Бог не имеет ничего общего с шутниками, с теми, кто заигрывает с Богом в игры. С Богом нельзя шутить. Бог наблюдает за тобой 24 часа в сутки. Бог все видит. Ты не можешь от него спрятаться. Ты не можешь играть с ним в прятки. Он видит, как ты грешишь. Ты не можешь его обмануть. Бог все видит. И если ты с ним несерьезный... Если ты не серьезен с Ним и с Его Сыном Иисусом Христом, ты очень плохо закончишь. Становись серьезным, мой милый друг. Как ты можешь доказать Богу, что ты серьезен с Ним, только соблюдая заповеди Его, записанные в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна? Если ты греши, что ты не серьезный с Богом, значит ты не веришь тому, что написано в Библии? Значит ты не доверяешь Его словам, ты не имеешь ничего общего с Богом, потому что только святые угодны Богу. Но если ты практикуешь намеренные и произвольные грехи, то ты несерьезный с Богом. Бог изгладит тебя из книги жизни очень быстро. Бог приготовил ад для грешных, для тех кто несерьезен с Богом, кто шутит с Ним, кто Лояльно относится к греху Кто не стоит против греха Тот закончит в аду Потому что ты несерьезный. Становись серьезным, мой милый друг С Богом нельзя шутить Бог, Он свят И Он хочет, чтобы ты был свят Он должен увидеть, что ты хочешь быть святым Он должен это видеть Но если ты не серьезный Если ты обычный шутник Ты смеешься над грехом и говоришь, так все же грешники, и смеешься. Ты просто шутник. И Бог разберется с тобой. Если ты не покаешься, и не станешь серьезным, и не прекратишь грешить. Становись серьезным, мой милый друг, не шути с Богом, да благословит вас Господь наш Иисус.